И снова всем велкам! Это снова я, ДНЖП, и мы продолжаем наши покатушки по Японии. И я немного расскажу про то, как отмечают День Валентина, или День Святого Валентина в Японии. Это 14 февраля. Сейчас мы только выйдем отсюда. Отлично. Вот такой вот вид открывается. Здесь вот гору... Гору рихтуют просто. И хотят сделать из нее этот... Ну, тут жилой массив. Итак. Начнем с того, что... День Святого Валентина в Японии как бы достаточно такой популярный праздник, потому что японцы очень любят копировать разные праздники с запада и отмечать их. Но он так же, как и все другие, немного переделан под японцев. А именно на День Святого Валентина в Японии не принято дарить парням что-либо, тут ну, для девушек, а наоборот, девушки должны дарить парням что-либо, там, шоколад или, например, какие-то ну, подарки там, или валентинки также слать. И это одно из самых главных отличий в празднике, и при этом, то есть ему девушка также может пригласить парня ну, на свидание куда-нибудь. В кафе, в ресторан, куда угодно. И это считается нормально, потому что в Японии 14 февраля считается, что нужно именно для парней все дарить. В свою очередь, когда проходит месяц, это примерно... 13-14 марта в этот праздник уже девушкам должны дарить парни ну в ответ какие-либо подарки ну, будь то шоколадки цветы также в кино с водителя еще куда-то и это считается как бы знак благодарности за 14 февраля то есть если 14 февраля девушка подарила что-то парню там валентинки, еще что-то было то вот 14 где-то марта парню уже девушке должен подарить в ответ также шоколадки либо цветы конечно зависит от того кто что любит ну могут там и какой-нибудь стейк-бар сводить там на да, покушать стейков ну, эти парочки поэтому в Японии его отмечают и достаточно много но это не семейный праздник не, если уже вот семья есть и все дела то 14 февраля обычно не отмечают это обычный день как бы ну он даже не красное число. Ну, могут просто цветы там друг другу э, кто-то что-то подарить. Могут, Но его не отмечают. То есть он отмечает только неженатыми пары. Ну так вкратце. Так давай приезжай, товарищ. Патагония. Патагонский товарищ. Это что касается 14 февраля. Вот, кстати, скоро будет 23 февраля. И хотелось бы поздравить всех защитников и защитниц отечества с праздником. Пожелать счастья, здоровья, успехов, благополучия. Благосостояния хорошего, чтобы у вас было всегда И, конечно же, успехов во всех ваших делах, чтобы у вас все было хорошо. В Японии 23 февраля, это день рождения императора стал. И это красное число. В этот день все отдыхают в Японии. Но при этом никто не празднует. Вот такой вот парадокс. Так же, как и на National Foundation Day, то есть день основания ну, есть государства или день основания нации, его тоже особо никто не отмечает. Ну, я не знаю, такие вот у них обычаи, традиции в Японии. И, как бы, очень хорошо, что совпало 23 февраля и у нас также в России 23 февраля красный, красное число праздник и теперь можно спокойно отметить а вообще сегодня у нас хорошая погода я решил немного покататься и доехать до центра переэкзаменовки Фучу заснять там как оно все выглядит и немного рассказать про пересдачу на водительские права все полностью подробно потому что у меня на, на канале есть видео про это но они такие разрозненные там качество такое плохое и звука и видео поэтому не очень хорошо я решил его переснять чтобы сказать все в деталях чтобы ничего не упустить ну и в одном видео, если это будет, это будет намного удобнее. Чем, ежели это будет разбито куда-то едешь, товарищ. Аж там еще красный. Вот он куда хотел. Поэтому в одном видео будет намного удобнее смотреть. А, еще не едем. 30 едет. понятно что-то вообще какой-то мутный тип мутняга просто какая-то да такого вот здесь райончик насколько я помню это и наги такой спальный можно сказать район здесь особо ничего нету ни торговых центров парков особо тоже нет, есть горы, там за мной горы есть, там откуда вот я приехал, как раз где видео начиналось, там были, был парк развлечений, Юмиуритрандо называется по-японски. На улице, кстати, сейчас тепло, примерно 20 градусов, где-то так, прямо погода супер, мне нравится. неплохой, кстати, район. Это вот тоже мы подъезжаем. Район Фучу называется. Очень красивый. Весы летом тут приезжать, все зелени очень много. Парки большие, красивые. Вот, как видно, вот здесь вот справа. Видите, там с детской площадкой. То есть такие, прям. С левой стороны видно маншины стоят. У них очень большая такая придомовая территория. Там может тоже посидеть, отдохнуть летом в жару. Солнце туда не проходит, потому что деревьев много. Очень удобно. В Японии очень много зелени на самом деле. Нет такого вот, что вот как бы индустриализации там все вырубают. Нет, ну... В определенных местах конечно там где заводы строят конечно они деревья рубят но там где дома стараются ну, посадить и после этого еще больше деревьев чем они срубили чтобы экосистему восстановить чтобы чистый кислород был да. а вот эти уже домики старые да давно стоят здесь они Годов так, 50-х, по-моему, или 60-х, насколько я помню. Так, Давайте проедем здесь. О, блин, они все поворачивают. А? Драгстер, вот. Сандор... Сандраго. Солнечная медицина. на стантера, чуваку, на мотоцикле. Вот всякие стейкхаус, кофешопы. Ну, как видно, зелени очень много. Я говорю, здесь хороший район. Очень много частных домов с большой территории. Возможно, богатые здесь живут люди может просто по наследству досталось как бы тут Это все зависит от того кто родственники магазин Nissan или как автосалон он называется также сервисная территория есть Nissan в Японии очень популярен так же как и Toyota и что предпочитают японцы. Ну, если вы увидите по дорогам, какие машины ездят, разные совершенно. И зависит от того, где живут люди, с, каком, с каким достатком, что у них вообще в планах ну, имеется в виду хотят ли они там одного-двух детей заводить или же они просто отдыхают вдвоем катаются постоянно много разных ситуаций много разных вариаций есть и поэтому об этом будет отдельное видео направо надо повернуть. Вот тут уже начинаются такие очень узкие дороги и застройка очень плотная. Но при этом тоже много частных домов, частных территорий. Ну, кстати, вот впереди стоит полицейский участок, так даже сразу и не поймешь, что что это полицейский участок, потому как не ни вывесок ничего не написано. Понять можно вот только вот по велосипедам вот такие с ящичками сзади стоят перед, перед зданием и сверху мигалки. Они ночью должны гореть, ну, то есть работать эти мигалки ночью должны, чтобы люди видели, куда бежать в случае опасности. Пожалуйста, здесь детская площадка. Че? Что такое? Ты что здесь стал ты чувак? Все сбрендил что ли? Все полосу загородил? Ну, ладно, камикадзе прям, по встречке катается. У них вот у велосипедистов вот даже стрелочки нарисованы в какую сторону надо ехать по той, по той или иной полосе. И все равно некоторые вот такие бывают. Индивидумы. Ну, обычно это мамаши мамаши, которые куда-то вечно торопятся они на этих велосипедах, для которых детей перевозят, они гоняют просто как умалишенные вот сейчас впереди будет большое кладбище Одно из самых больших в Токио. Как бы фучу это уже район Токио. Мы из Канагавы выехали. Такой криповый домик. Окутанный растениями. Куча там непонятных материалов вокруг валяется. То ли это стройматериалы, то ли это хлам какой-то. Ну, такие вот здесь частные дома есть неплохие. Очень даже да какой-то хлам может ресайкл шоп не знаю И здесь куча кафешек это типа как их называют номинальные что ли такой кафешки 530 ну, до 530 не будет прямо сейчас проедем через кладбище насквозь потише сделаю Здесь, кстати, вон люди гуляют с детьми. Что такое? Вот японское кладбище. Дорога работает, а потом ее закрывают. Огромное кладбище просто. Здесь вообще неимоверно. Сколько площадь. Сколько гектаров площадь. Сакура скоро расцветет. Это в начале марта уже будет Сакура. Здесь тоже будет красиво. Вот это, все деревья, это Сакура Какие-то деревья уже цветут Это могут быть тоже сливы Они пораньше цветут немного ухожены Есть, конечно, такие вот заросшие прям совсем. Видимо, либо люди уехали в другой город, некому ухаживать, либо еще что -то. не знаю. Но в основном все ухожено. В Японии же обычно кремнируют людей. А эти памятники строятся, ну, как бы, туда уже никого не хоронят вниз. То есть это не так, как вот у нас принято, да, в гробы, А здесь по-другому немного. Тут своя система. А вот, кстати, интересное такое наблюдение. Вот впереди здание стоит. Это то ли центр реабилитации, то ли... Дом престарелых, точно не помню. Ну, в общем, я там, когда... Вот, вот здесь справа, вот уже центр переэкзаменовки, этот Фучу стоит. И когда я сюда приходил, приезжал на экзамены, я мимо окон прохожу и смотрю, люди там сидят, занимаются на тренажерах на разных. Ну, кто-то занимается, кто-то сидит просто. И такой, знаете, такая мотивация им, значит... Вот они сидят, окна открыты, и у них вид прям на кладбище, то есть... Это спонтом, что если не будешь заниматься, то вот туда. Это вот центр, как он там, я фиг знаю. И вот это вот кладбище, там где-то километров два, наверное, в ширину и в длину стоп же. Может даже побольше. Смотрите-ка, что-то тут открыто, что ли, можно заехать, не знаю, вот этот центр, вот люди здесь стоят, ждут, здесь въезды нету, да, а вот здесь, есть. отлично, отличненько, хотя мне надо было бы прокануться на этом самом, там, где для мотоциклов место. Да, здесь место для автомобилей, а для мотоциклов это там. Но там что-то было закрыто вроде как. Ладно, сейчас мы выйдем. что можно велосипедиста братануть если будешь выезжать быстро там да, белодорожка прям идет и здесь вот люди катаются на велосипедах вот она синяя голубенькая точнее Я мы развернемся на ну, на сегодня я думаю можно закончить это видео если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Напишите комментарии, чтобы вам еще хотелось увидеть и услышать про Японию. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. У ну, нас с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.